всем привет меня зовут александр чумаков я директор компании Лекпром. моя специализация это автоматизация швейных производств мы проводим на аудиты компании мы ищем потери потери могут быть двух видов когда у вас есть огромное количество мелких операций, секундных, да, и сидит, грубо сказать, там тысяча и одна какая-то рукодельница, которая там пришивает пуговицы, металл, фурнитуру, все что угодно. Это как раз ваши потери, как раз можно автоматизировать. Второй момент, конечно же, мы ищем тяжелые какие-то операции, да, на которых улетает огромное количество времени, где идет огромная потеря качества, вот мы это все разрабатываем и конечно же вносим э, два варианта решения первый вариант решения это дешевый и на сегодняшний день как вот показываем здесь на видео э, как происходит разработка лекала на карман то есть пластиком это делаем все в программе можно в короле это все рисовать режется на пластике можно также использовать на картоне ручками нарисовали, вырезали и начали работать хотя бы поняли насколько вам это нужно не нужно эффективно неэффективно. Если у вас по операцион как вас но вы посадили одну девочку непосредственно на эту операцию дали ей такой шаблон и все идеально если же конечно же индивидуальный пошив, как у многих особенно в харькове вот. Тут уже проблема, потому как данный шаблон нужно давать каждой девочке, и каждой девочке, грубо сказать, учить работать на данном шаблоне. Хоть сказать бы так, что там ничего сложного-то и нет, но а, мы же все прекрасно понимаем и помним, когда мы пытаемся учить наш персонал, он обычно противится и не хочет. Большинство просто уходит, потому как это им неинтересно. Вот. И... А, ну, второй вариант, конечно же, это автоматизация, когда мы ставим шаблонный автомат или там, другой автомат какой-либо да, то есть, неважно, запускаем и тут хочешь не хочешь мы переходим на операционный труд и все замечательно, потому как непростой человек придумал, разделяю да, там у нас есть персонал, который нам рассказывает, что он будет шить, что он не будет, что получается, что не получается. И когда мы не можем, в принципе, как-то повлиять на него, ну, к примеру, взять там, какой бы вы там не мотивировали свой персонал, как бы вы там что-то не делали, но если у вас индивидуальный пошив, и у вас там сидит условно 50 человек, возьмите 50 изделий, да, то есть разных швей, и сравните карманы, они все разные будут, они на разном расстоянии, под разным углом, как бы вы там шаблоны делали. Вот эта технология, по факту, Малой кровью вам показывают, как это можно создать, все просто, легко. Если у вас там огромное количество моделей, ну, возьмите, стандартизируйте, к примеру, у вас там 48 моделей, сделайте там на 10 моделей один и тот же карман, сделайте там на 15 там моделей там, другой карман. Но никто не заметит, почему, потому что у вас где-то вытечкает есть, где-то возможно ткань другая крой чуть-чуть оно -чуть, да то есть но карман тот же самый примерно та же самая ситуация с воротниками с манжетами никто не заметит о том что у вас на 10 из там 40 моделей условно одинаковые какие-то детали присутствуют как минимум можно ее как-то обыграть украсить строчку сделать от девочки, там, ну, и так далее вот это конечно же вот в идеал, то что мы сейчас показываем. То есть это на шаблонном, точнее на лазерном станке, либо же на фрезерном станке вырезается как я сказал уже ранее, что можно сделать даже на картоне. Вот, и попробовать насколько он заходит это не заходит одной девочки поставьте и возможно даже если у вас индивидуальный пошив попробуйте перевести то есть убрать со всех девочек работу с карманами потому как мы прекрасно знаем о том что улетает порядка там 20-30 минут на эти карманы и многие просто уходят из-за того что у них не получается они постоянно переделывают а если это ткань которая с которой невозможно работать повторно, да, то есть расправить условно и пошить заново. Я не говорю даже за разрезании кармана, когда уже разрезали и по факту испортили изделие. Вот, ну вот смотрите, то есть мы вырезали такие детали, да, вот тут процесс сборки, самый простой вариант это скотч двух, ну, либо двухсторонний, либо односторонний, в зависимости от того, что мы хотим сделать, вот, мы сейчас раскроем небольшие такие маленькие лайфхаки, то есть секретики, которые вам могут помочь, вот ситуация как раз, желательно, кстати, скотч, смотрите, можете брать коневой, либо же, по-моему, какой-то, потому как обычный скотч отваливается, он не сильно хорошо держит, вот, и это будет просто недолгосрочно достаточно ну, недорого по крайней мере да то есть все в принципе в доступном формате то есть можно найти в любом строительном магазине и соответственно сделать вот человек сейчас все это соберет и покажет как это все будет происходить там еще есть специальная оснастка на машину тоже там все увидите как это все будет делать можно даже самим это все изготовить, даже не заказывая там эти вещи у нас либо у кого-то другого вот но тем не менее когда вы поработаете на данной технологии вам уже будет легче переходить на шаблонные автоматы вам уже легче будет в принципе переходить на операционный труд вам уже легче стандартизировать и как это управлять своим персоналом в таком формате, вы можете уже брать менее квалифицированный персонал и заставлять их делать вот одну и ту же операцию с помощью шаблонов, то есть правильная укладка. Вот, и по данному лекалу просто проложить две строчки. Не сильно требуется там большой квалификации. Смотрите, вот сейчас человек здесь еще прокладывает обычную... Такой толстый двухсторонний скотч для того, чтобы, ну, как закрепить подкладку там либо же детальку, чтобы она никуда не ездила, Но это грубо говоря как намерка, да? то есть чтобы никуда ничего не ерзало. Вторая часть, вот видите, он приклеивает наждачку. Обычно наждачка на двухстороннем скотче, ну, не сильно крупная, не сильно мелкая, для того, чтобы не сорвалось ваше изделие. Вот. Он прокладывается и по периметру, и там, где будут строчки идти, и, соответственно, оно держит достаточно неплохо. Также можно применять магниты, то есть неодимовые, конечно же, немножко сильно потом вы можете не открыть, но обычные металлические, плоские, там, кругленькие какие-то магниты, которые приклеиваются точно так же скотчем, обычно вот этим тканевым, все идеально происходит. Вот это как раз повозочка для закладывания листочкой. Вот, и провязывается для того, чтобы можно было эту листочку отгибать. Вот, чтобы, оп, отогнули, получается, ну, такая как... это Вот. Ну, опять-таки, как мы говорили, там, с другой стороны, так также же есть супорчик, куда мы это все вставляем. Обязательно. Потому как, если мы берем неквалифицированный персонал, нам будет немного... Мы не понимаем на что ориентироваться. Ну и такие как флажки, да, то есть для того, чтобы можно было разделить матрицу, потому что матрица может быть из двух частей, из трех частей, из четырех частей, из огромного количества частей их нужно разделять. <coughs> не всегда удобно это делать без таких вещей. Вот, сейчас человек это все проверил и дальше начнет уже соответственно работать. Вот вы увидите, сколько времени, ничего получается. То есть не будем ускорять видите ну вот видите допустим шаблоны да то есть конечно там многие там уже шаблон автомат сделан но тем не менее вот такие вот э, полосы сможете например на сточке сделать по зигзаги вряд ли а вот с помощью этой технологии вы это можете сделать вот и смотрите как это все происходит да конечно же девочка может это все делать медленнее поэтому особенно первые да то есть если это, кстати, отрезно, так вот здесь это классно. Если у вас не отрезно, то, возможно, нужно будет делать шаблон немного больше, для того, чтобы не слетало это все, да? Вот. Я думаю, будет первая проба очень тяжелая для вас, для вашего технологии, для ваших швей. Вот. Но когда вы научите людей работать с этой технологией, вы вздохнете от того, насколько проще будет, скажем так, контролировать качество и сами увидите, насколько все просто и можно найти людей, которые могут выполнять данную операцию. И здесь, как я уже сказал ранее, опять-таки повторюсь, не требуется квалифицированные кадры. Ребят, насколько долго, сколько времени прошло для того, чтобы это все уложить и построчить в ровно, в правильном положении. Да, здесь, конечно же, вам потом потребуется а, разрезать, высекти углы. И мы помним прекрасно о том, что углы высекли, там чуть пересекли, либо же не досекли. И у нас карман кривой, к сожалению. Но а, мы же сами прекрасно понимаем. А, ну... Возможно, как раз в этот момент нужно передать точно так же уже, которая будет делать девочную строчку, там зашивать карманчик и так далее, там, подкладочку, точнее, карманку, вот. и эта девочка может даже сделать качественнее. Ну, вот как раз самое сложное мы передали все-таки на такие, как шаблончики, и человек произвел без опыта совершенно. Нормальный, качественный карман. Ребят, думайте, а мы вам с радостью поможем компании или вам обращайтесь.